Регулятор температуры и влажности xhm 452 предназначен для контроля и поддержания температуры и влажности, значения которых выбирает пользователь. Температуру может поддерживать в режиме нагрева или охлаждения, а влажность может поддерживать в режиме осушения или увлажнения. Это возможно, потому что регулятор имеет два выходных реле. В клеммы, которые находятся возле красного светодиода, Подключаем нагрузку, которая будет поддерживать температуру. Рядом находится реле, которое включает и выключает нагрузку. У нас это светодиодная лампочка. И дисплей с красными цифрами, которые показывают текущую температуру датчика в градусах Цельсия. А в клеммы, которые находятся возле зеленого светодиода, подключаем нагрузку, которая будет поддерживать влажность. У нас это вентилятор. Рядом находится реле которая включает и выключает вентилятор и дисплей с синими цифрами, которые показывают относительную влажность в процентах. Регулятор XH-M452 релейного типа, то есть при достижении заданной температуры или влажности замыкает или размыкает выходные контакты, как обычный выключатель. Контакты реле – Нормально разомкнутые и гальванически развязаны от питающего напряжения 12 вольт. То есть, могут коммутировать нагрузку, отличную от питающего напряжения. Коммутируют нагрузку вот эти два реле. На них написано 10 ампер при 220 вольтах переменного тока. Для долговременной работы реле максимально не нагружайте. Питание регулятора XHM452 12 вольт постоянного тока. Плюс подаем в клемму с надписью плюс, а минус подаем в клемму с надписью минус. Установить желаемую температуру можно при помощи двух кнопок, которые находятся возле дисплея с красными цифрами. Для удобства объяснения обозначим их кнопка 1 и кнопка 2. Нажатием и удержанием кнопки 1 мы можем регулировать температуру включения реле. Установим 25 градусов. Нажатием и удержанием кнопки 2 мы можем регулировать температуру выключения реле. Установим 29 градусов. При этих настройках регулятор работает в режиме нагрева. Если температура опустится ниже 25 градусов, регулятор подаст питание на нагревательный элемент. У нас это светодиодная лампочка. После того, как температура поднимется до 29 градусов, регулятор обесточит нагревательный элемент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 получился режим охлаждения. При этих настройках регулятор включит охладительный механизм при достижении температуры 31 градус. И выключит его как только температура опустится до 29 градусов. Охладительный механизм включится снова, как только температура поднимется до 31 градуса. И так прибор будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. При использовании терморегулятора с охладительными механизмами следует понимать, что в данном терморегуляторе отсутствует функция защиты от частных включений и выключений. И поэтому поставьте большую разницу между включением и выключением или не используйте данный терморегулятор с охладительными механизмами. Установить желаемую влажность можно при помощи двух кнопок, которые находятся возле дисплея с синими цифрами. Для удобства объяснения обозначим их кнопка 3 и кнопка 4. Нажатием и удержанием кнопки 3 мы можем регулировать значение влажности включения реле. Установим 50%. Нажатием и удержанием кнопки 4 мы можем регулировать значение влажности выключения реле. Установим 60%. При этих настройках, если влажность опустится до 50% и ниже, прибор включит увлажнитель и не выключит пока влажность не поднимется до 60%. И так прибор будет работать, пока мы не поменяем настройки. Если мы поднимем значение влажности, включение реле, поднимем до 70%. У нас получился режим осушения, то есть при достижении 70% влажности, прибор включит осушитель и не выключит последний, пока значение влажности не опустится до 60%. И так прибор будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание.